Жанна говорит, ну что ты нашел в Северянине? Я говорю, минуточку. Величайший поэт, он в свое время, его провозгласили королем поэтов, кто знает. Даже Маяковского обошел. Так что, эта песня очень дамам нравится. Ну и кавалерам. Стихи Игоря Северянина, музыка моя. Песня называется «Кензели», а, стихотворение, а песня «В шумном». Платье Муарова. В шумном, платье Муарова, В шумном платье Муарова По аллее Алунина Вы проходите морева Ваше платье изысканно Ваша тальма лазорева А дорожка песочная от листвы разузорена, Ваше платье изыскано, Ваша тальма воззорева А дорожка песочная, от листвы разузорена, Точно лапы получные, точно мех. Я для утонченной женщины. Ночь всегда новобрачная, упоение любовное вам судьбой предназначено. В шумном платье муаровам, в шумном платье муаровам. Такая эстетная, вы такая изящная, Но кого же в любовники, и найдется ли парам? Ножки пледом закутайте Дорогим ягуаровы, И садясь комфортабельно В ландолете вам Жизнь доверьте вы мальчику В макиндоше резиновом И закройте глаза ему Вашим платьем жасминовым Жизнь доверьте вы мальчику в до И закройте глаза ему Вашим платьем жасминовым Шумным платьем муаровым Шумным платьем муаровым для утонченной женщины Дочь всегда новобрачная Упоенье любовное Нам судьбой предназначено Шумном платье у шумном платье платьем у вы такая эстетная, вы такая изящная, но как в Боже в любовнике и найдется ли пара вам? Для утонченной женщины то всегда нововрачная упоенье любовное, вам судьбой предназначена Шумным платьем, шумном платье Шумным шумном платье Вы такая эстетная, вы такая изящная, но кавалер любовь Найдется ли паровар? Но кого же в И найдется ли паровар? Встретились случайно на склоне вашего